Пиздец, что Фу, блядь. Что, тянуть? Катя за яйца, Катю за матью, голодриели, Не будем тянуть за ели. Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж, соскучились по алкообзорам. Давненько уже несколько месяцев не было алкообзоров у меня на канале. И сейчас самое время. И чтобы не пропускать последующие алкообзоры и помнить о предыдущих, нужно первым делом, естественно, подписаться на канал нажать на колокольчик, поставить лайк авансом этому видео, потому что давно-давно не было алкообзоров, а это уже 46-й алкообзор на канале. Это 46-й алкоблок в плейлисте алкоблок соответствующим И сегодня у нас очень много интересной информации. Потому что напиточек у нас будет крайне интересный. Ну, а перед тем, как перейдем, собственно, к напитку, не забудьте подписаться на остальные мои соцсети. subscribe, подписаться, Джон Невский. Ребята, не забывайте, сейчас вы на Ютубе, ТикТок, Инстаграм через VPN работает хорошо. Фейсбук через VPN, ВКонтакте, Твиттер, посещаем, смотрим. А теперь работаем. Ну что, все, работаем. Итак, собственно, наш новый гость. 46-й, да, напоминаю, это уже алкоблок. 46-й алкообзор и какой там шестой или седьмой одинокий обзор. Давайте посмотрим, кто у нас. Водка Никита. Про нее мне говорили уже очень давно. Говорят, затести, попробуй, ну.. Представилась такая возможность. Первым делом стоит отметить, что увидел и имею я ее только в пятерке. Больше нигде не встречал, нашел там за 370 рублей. Выглядит она вот такой вот формы. Почему-то верх у нее теплый, наверное, так вот. Кукурузина. А все почему? Потому что Никита Корн. Водка Handcrafted in Russia Ручная сборка, понимаешь? 40% алкоголя Crafted from only corn spirit An artesian water Значит, артезианская вода Зерновой спирт И на горлечке смочили мчаем Чего, блядь? Информация 100% чистая Без сахара без глютена, без глюкозы, без глицерина. Мы создали нашу водку исключительно из кукурузного спирта наивысшего качества и чистой артезианской воды. А об этом все мы узнаем со временем. Дальше информация на упаковке. Водочку естественно, подморозил, подпотела. Ну что ж, водка Никита. Состав вода питьевая исправленная, спирт этилевый, рептифированный, люкс. Кукурузный спирт, что немаловажно. Так, Россия, Вологодская область. Блин, вода и спирт. Ни хрена себе. Это уже интересно. И все. Круто! Уже заманчиво. Вологодская область. Великий Устюк. Все дела. Производитель Великоустюкский ЛВЗ. Срок годности не ограничен. После крытия хранить плотно подпуплять после вскрытия хранить плотно закрытой алкоголь противопоказан бла-бла-бла дата розлива указана на бутылке чрезмерное потребление вредит вашему здоровью и теперь вот штрих-кодом видим сайт сейчас будет познавательная информация потому что отправляемся на сайт никита корн и переходя на этот сайт мы видим бабам Большой железобетонный. Но так как мы знаем, что это Великостюкский ЛВЗ, пойдем-ка мы на его сайт. И оттуда мы почерпаем следующую информацию. То, что на главной странице нам сразу же сказана стандартная информация о производителе. То, что это хрен знает какого года, а в данном случае с 1901 года существует это производство. В великом Устьюге Вологодской области, на родине, черт побери, не побоюсь этого слова Деда Мороза, 30 наименований водки, сладкие, горькие настойки, десертные напитки, бальзамы и аперитивы. Все из зернового спирта и только марки «Люкс» стандартная информация про то что вода технологии вот это вот на каждом сайте каждого производителя алкогольной продукции у нас все супер у нас все восхитительно новейшие технологии супер очистки и все такое это бла-бла-бла на главной странице ну переходим сразу из интересного что мы имеем ассортимент более-менее знакомые тут сделал пометочки это водочка воздух водочка перепелка цельсий Братина есть такая у них в ассортименте, водка, меня не забудь, от Деда Мороза, по-моему, ее делают все под Новый год, так перебываются, настойки, великий устюк имбирная с перцем, кстати, очень интересно, надо как-нибудь попробовать найти, и брусничная, это сладкая, одна горькая, одна сладкая, есть у них и раздел сувенирная продукция, Морозов бальзам несколько видов, Морозов перегон бальзам, Дед Мороз и Снегурочка, такие вот водки в форме Деда Мороза, ну в общем перейдете на сайт, посмотрите, бальзам великий Стюк 43% надо взять на обзор нескольких бальзамов, но его походу тоже тяжеловато найти, потому что информация на сайте в разделе новости заканчивается 2015 сука, годом, пиздец. Сайт, походу, дохлый, мертвый. А, такие вот дела. В общем, что могу сказать о самой бутылке? Бутылка довольно узкая. Подмороженная даже не скользит, потому что вот а, бумажная акцизка. И вот эта вот часть, которая снаружи, где на фоне кукурузы много со времен Никиты Хрущева. Вот почему она Никита в честь Хрущева. Но этот текст довольно неразборчивый, плохо видно на светлом фоне. Давайте попробуем. Мы верим, что настоящая водка должна быть абсолютно чистой и прозрачной, без сахара, глюкозы и других добавок. Вот почему мы создаем для вас эту уникальную водку, создали для вас эту уникальную водку, Никита. В общем, не самое... А нет, довольно-таки неплохо. За горлышко для боя сойдет, можно поотбиваться. Нормальненько, нормально. Ну что ж, Никита Сергеевич Хрущев, лодка в честь него. Давайте вскрываться. Ну, а пока мы открываемся, самое время. Здравствуйте, с вами говорит служба безопасности Сбербанка. По вашей карте были зафиксированы мошеннические действия. Поэтому немедленно переверните свою карту, и продиктуйте три цифры с оборота. Ладно, ладно, братюня. А, на самом деле вы понимаете, что я здесь не просто так. Я здесь для того, чтобы указать вам, что прямо сейчас написать в комментариях ролик начинается вот с этой минуты. Кидайте тайм-код и будьте счастливы. Но на самом деле, если как бы есть желание скинуть последние три цифры с карты, я как бы, ну, жду. Пробка у нас здесь. Пробковая глушителя нету. Смотрим, как оно это все на вкус и цвет. А вот оно и веселое, нагибалово или творческий маркетинговый ход. Бутылка сама. Значит, таковая, как... Бледно-коричневого цвета, типа вискарного, такого вот цвета. Это бутылка, оказывается, самоводненькая, прозрачненькая. Никакого особого запаха. Нет яркого, жесткого запаха спирта, нет какой-то кукурузы. Пока непонятно. Вечер четверга, почему бы и нет. Давайте попробуем. Интересненько, интересненько. Запомнили, закрепили. Представим все таки нашего второго гостя. Ну, как бы так и не Это у нас запивать я буду э, попивать. Попивать не запивать, а попивать энергетик Е.Он Киви Бласт. Так получилось, так сложилось. Давайте попьем. Кстати, плейлист с энергоконтролем, обзорами на энергетики вот здесь и в описании. Переходите, смотрите, ЕОН e скоро туда тоже дополнится. Возьмем все виды энергетика ЕОН e и моего теперь уже закадрового эксперта тоже задействуем. Водочка с энергетиком, это имеет место быть. Рожечно. Рожечно. Ну что ж, первая стопочка залетела. Мне не так себе пока что еще составляется. Давайте-ка сразу вторую. Все так же. Никакого особого запаха. Спирт как спирт. Водка как водка. Прозрачная как прозрачная. Да, наверное, да как любая зерновая, вот как любая водка на зерновом спирту не знаю, смогу ли я ее в слепой дегустации отличить от условной мороши или что-нибудь типа того не знаю, давайте попробуем теперь уже и какое-то впечатление составим нет запаха, никакой кукурузы нет сахара, глютена, ну чистейшее. вечер в субботы, почему бы и нет здесь я не проеду, но салатиком закусить обязательно надо. Огурчик, помидорчик, лучок, майонезик. Вот такая вот простецкая закусочка под водочку Никита. Никита Сергеевич Хрущев, который бил тапком по трибуне, тоже был довольно-таки простецкий мужчина, так что и закусочка простая. Да кого я обманываю? У меня еще курицу с рисом. Просто рис, просто курица. Без понтов, а все понты на канале Рецептусы. Он вот здесь вот. Точнее, плейлисте, плейлисты, рецептусы. Обязательно переходите, смотрите, хоть давненько не было обновлений, но обязательно напишите в комментариях, какой рецепт вы хотите увидеть. Там есть много чего интересного. Вечер вторника, почему бы и нет. Да блин, водка какой. Что тянуть э, кота за яйца, Катю за матью, голодриель, не будем тянуть за ель, ребятушки, это неплохой маркетинговый ход. В темной бутылки выпустить водку. Однозначно, очень хорошо то, что действительно ничего, кроме спирта и воды. Без сахара, без глютена, глюкозы, глицерина. Это все чувствуется и ощущается. И это все четко и понятно. Это чистейший продукт. Но никакой кукурузности я не ощущаю. Это даже не Джек Дэниелс. Вот в чем должен был быть прикол. Самый кукурузный виски это Джек Дэниелс. Самый зерновой. Ролик на угадываем виски вот здесь и в описании. Посмотрите его, там довольно весело, забавно интересно. С Иваном угадывали виски, несколько сортов, разные ценовые категории. А здесь маркетинговый ход в красивой бутылке, в темной бутылке. Ожидалось, что будет и цвет темный, сама бутылка будет прозрачной. Бутылка, в принципе, хорошо сидит в руке, для боя хороша. 370 рублей, ну да, она того стоит, но не больше 450 бы я за нее отдал. Заходит хорошо. Огромный минус то, что сайт, указанный на бутылке, абсолютно не существует. Сайт, который находим по поиску великоустюкского ЛВЗ тоже гнилой мертвый и вообще не обновлялся несколько лет, а в целом, ну, как бы пусть будет, если сравнивать с тем, что уже было на канале, из вот прозрачных водах, по-моему, это был граф Лидов, это лучше, это лучше, чем граф Лидов от Татспертпрома, так что такие дела братюни. Не, не забываем подписаться на канал. Поставите лайк этому видео. Смотрите другие ролики на канале. Не забывайте подписаться на канал. Ставьте лайк этому и другим видео. Обзоры, рецепты и все такое. Распаковочки тоже есть. Пока! И сказки конец. Здрасте. Что будет, если объединить Дашу и Егорку? Егорка и Даша? И получится Никита. Вечер четверга, почему бы и нет. Давайте попробуем. Че тянуть? Кота за яйца. Катю за матю. Голодриели, не будем тянуться ель